Всем привет! Доброго дня! Кому-то может быть вечера, кому-то может быть еще каких-либо времени суток. Ждем подписчиков. Так, вижу, появляются, появляются первые гости. Надежда привет привет ждем ждем так ольга привет привет ждем когда к нам присоединятся. сегодня у нас продолжение парфюмерного марафона от академии парфюмерного бизнеса так ну, девчонки, давайте пока будем знакомиться или э, напишем, кто из какого города, какая у вас погода. Напишите, слышно ли меня, видно ли меня. Так, подождем еще немножечко и начнем. Сегодня я продолжаю тему нашего парфюмерного марафона подхватила наших коллег и буду представлять вам интересные парные ароматы для меня они интересные и я думаю, что вам они тоже понравятся а именно так, ну, я не вижу ваших сообщений кто из какого города так, ну, давайте познакомимся сначала со мной. Я являюсь парфюмерным стилистом, практикующим. Меня зовут Елена Степаненко. И очень много лет работаю с парфюмерии И закончила академию парфюмерного бизнеса. И сейчас практикую, да. То есть, кто такой парфюмерный стилист? Это немножечко не просто консультант по подбору ароматов, а человек, который помогает подобрать ароматы вам под э, различные задачи и немножечко по-другому э, видит парфюм. Так, привет, привет. Набережные Челны, погода хорошая. Элочка, привет. Ольга у нас из Минска. В Минске идет дождик. У нас сегодня, я нахожусь в Удмуртской республике, в России, в таком профинциальном городке, город Глазов. Так, ну что ж, пока люди присоединяются, я знакомлю вас, да, что и как. Угу. Так, ну и сегодня мы будем знакомиться с парными ароматами от компании Ламбре. Это такой... Называется понятие такое, как Family Look. Это ароматы для него и для нее. И посмотрите даже вот по коробочкам, да, мы уже видим, уже какое настроение, да, у этого парфюма. И вот я одела их в такие прекрасные шапочки. То есть это говорит о том, что на улице уже выпал. Первый снежок в Минске еще пока дождик, но это нам не мешает настроение у нас все равно меняется, да? На календаре все-таки уже ноябрь. Светлана, привет, привет. И во многих местах России уже выпал первый снег. И поэтому парфюм тоже нужно менять, какие нашу одежду, да? Поэтому так, всем привет! Привет, присоединяющиеся! Сегодня у нас парфюмерный марафон. Продолжение парфюмерного марафона от Академии парфюмерного бизнеса Идрисовый Гульнас. И сегодня я вас знакомлю с парными ароматами от Ламбре Мелани. Так, ну, посмотрите, флакончики какие, да? Уже говорит о том, что настроение у нас меняется, и... Парфюмчики, как и мы, одеваемся, тоже одеваются и меняют настроение. И Сегодня мы будем с вами знакомиться. Немножечко, вот, как я уже сказала, не так, как обычно мы просто слушаем аромат. И говорим, что нравится или не нравится. Да? Сегодня я буду вас знакомить. Если у вас есть такие ароматы, это отлично. Мы сейчас будем их слушать. Слушать, потому что аромат звучит, как музыка. И поэтому мы будем их слушать. А для этого нам нужен, конечно же, аромат. Но даже если у вас нет аромата, ничего страшного. Послушайте, посмотрите этот эфир до конца. Вы поймете, как нужно слушать ароматы, как нужно их воспринимать. Да? Поэтому для этого нам нужны будут вот такие тестерные бумажки. Блотеры, которые называются. Вот у меня такие профессиональные, красивые блотеры от Ламбре. Если у вас нет таких, можно просто нарезать тестерные полосочки из бумаги. да. Но желательно, чтобы эта бумага была пористая. Пористая, чтобы парфюмчик в него очень хорошо вошел и хорошо отдавал свой аромат. Для этого, для ну, как бы ознакомления нам нужно обязательно... Стакан с водой, обычной водой. Для того, чтобы мы будем слушать два аромата, и чтобы слышать следующий аромат, нужно запивать водичкой. Очень многие мои клиенты говорят, а у вас есть кофе? Я говорю, нет, у меня кофе нет, у меня есть водичка. Они говорят, водичка? А зачем нам водичка? Водичка нам нужна, чтобы, когда мы делаем глоток воды, наши рецепторы нюхательные обоняния наши омываются, слышим следующий запах следующий аромат так ну что ж начнем приготовили все свои инструменты начнем мы с мужского аромата мелани снимаем шапочку открываем крышечку и наносим аромат сейчас мы будем слушать аромат через образы так наносим вот таким движением наносим, распыляем, сразу не окунаем свой нос. То есть все парфюмы, мы знаем, содержат спирт, воду и композицию, да, эссенции. И поэтому даем минуточку хотя бы этому спирту улетучиться. Иначе, если мы сразу окунемся, нам этот спирт даст в нос, и мы скажем, вау! Поэтому немножечко развеиваем и начинаем вдыхать. Окунаемся в эту сказку, в, эту, в этот образ. То есть слушаем. Слушаем. То есть аромат побежал до мозга нашего, да? Нам рисуется какая-то картинка. И сейчас я вас попрошу, слушая этот аромат... Написать, какие эпитеты, какие прилагательные ассоциируются у вас с этим ароматом. Какой это запах? Ну, для подсказки, какой он ну, свежий, легкий. Дальше не буду подсказывать. Я хочу, чтобы вы написали свои эпитеты. У меня свои ассоциации. У вас будут свои. Какой это аромат? привет привет к нам присоединяются дальше девочки мальчики жду ваших описаний какой это аромат вот какой он какой он по объему какой он по звучанию как он для вас раскрывается для какого мужчины может быть нет но это будет следующий вопрос а все-таки первые эпитеты какой Элла пишет нам жизнерадостный теплый легкий хорошо спасибо элочка светлана солнечный вкусный радостный замечательно то есть вот смотрите даже смотря вот по коробочкам да смотря по ну мы же встречаем всегда людей по одежке то есть уже можно немножечко как бы догадаться что эти ароматы наверное будут Какие-то яркие, веселые, да. И когда мы уже аромат нанесли и вдыхаем, то... Так, немножечко убежала у меня. Так, Оля пишет, строгий, мужественный, теплый. Так, Дануточка, Дануточка, привет, Минск у нас. Дануто пишет, молодой, задорный, звенящий. Так, дальше пишут, солнечный, теплый, яркий, оптимистичный. Тестируем мужской, мужской, да, я вначале сказала, может быть, вы немножечко задержались. Для начала тестируем мужской аромат. Ну хотя в парфюмерии, как говорится, нет ограничений. Аромат, ну это маркетологи придумали, да, мужской, женский аромат. Может, даже и женщины носить этот аромат очень спокойно. Угу. Оля, мужской. Тестируем мужской Мелани. Вот такой вот мужской аромат. Так, ну что ж, спасибо вам большое, что вы написали свои пикеты свои прилагательные. Я сейчас скажу свои, как мне он слышится, да? То есть он для меня он яркий, веселый, спокойный в то же время, свежий. Вот. И следующим этапом а, давайте опишем мужчину. Мужчину или это молодой человек. Какой он? Какой он в этом аромате? Какой, как он выглядит? В какой одежде? Сколько ему лет? Так и поняла, но усомнилась. <laughs> да, я сегодня начала с мужского аромата. Мужчинам нам, мужчинам нашим дорогу в первую очередь. Так. Какой мужчина? Вот что вам представляется? На каком мужчине этот аромат может быть? Как он выглядит? Сколько ему лет? Какой у него характер? Так, ждем пока эпитеты. Ждем эпитеты. Так, Данута пишет, я представляю молодого, современного парня. Хорошо, замечательно. Аромат, вот именно когда мы слушаем образ, да, нас рисуется образ, вот прям у нас есть такое понятие, лимбическая память. Когда мы вдыхаем аромат, у нас рисуются какие-то картинки, что-то представляется. Элочка пишет, молодой, легкий, веселый, общительный. Светлана пишет нам: энергичный, жизнерадостный, оптимист. Здорово! Здорово, прекрасно. И когда я готовилась к этому эфиру, я немножечко почитала, да, пишут, что это аромат, ну, вот этот аромат больше как бы ну, на весну. Да? И сейчас следующий будет вопрос: в какое время года этот аромат можно носить? При каких случаях? Так, оптимист. на да, немножечко ушло. Молодой душой, оптимист, жизнерадостный. Гульназ пишет нам для юноши. Неформальный стиль, живущий с ощущением, что перед ним открыто 100 дорог. Здорово! Здорово! Так, скажу свои. Так, у меня тут шпаргалочка, поэтому я почитаю. У меня рисуется тоже образ молодого парня, общительного, открытого, который улыбается, он позитивный, энергичный, но он не какой-то такой вот просто весельчак и пустышка, да, в нем есть все-таки какой-то стержень, да, стержень вот именно мужской. То есть за этим парнем, то есть, можно ну, быть как за каменной стеной, он серьезен, он серьезен в своих мыслях и вот, ну, в делах своих, да, то есть это вот это аромат, Надежда пишет, летом на работу. Так, а вот раз мы одели вот шапочки, да, осень у нас пришла зима, мы можем сейчас пользоваться этим ароматом. Как вы думаете, Мужчина, можно таким ароматом пользоваться? Куда он может его надеть? Для чего? Да, есть основательность. Гульнас пишет, да, есть основательность. Для общения с друзьями, все верно. Где есть девушки, все верно. Для знакомства. То есть, да, он такой вот непринужденный, такой легкий. И в то же время, вот я говорю, он не просто вот пустышка, да, с ним есть о чем поговорить. У него есть стержень мужской, да. То есть он такой серьезный и в то же время оп оптимистичный. Оптимистичный такой, общительный, жизнерадостный. Светлана пишет: аромат всесезонный. Весной и летом дает ощущение свежести и прохлады, зимой осенью наполняет энергией. Все верно. Аромат в стиле casual. Все верно. То есть, смотрите, мы все с вами разные, и поэтому картинка мира у нас у всех разная, да? И каждому представляется свой образ, и все мы правы, в парфюмерии нет ничего правильного или неправильного. Поэтому, когда мы слушаем аромат, мы представляем свою картинку мира. Вот Ольга пишет, что осень, зима, почему бы нет? То есть аромат, его можно... Ну как ресурсный, да, использовать. То есть он будет, если, например, за окошком пасмурно, и вы утром встали, у вас нет настроения, то ароматы вот такие вот, они веселенькие, бодрящие, они могут поднять вам настроение. И в течение дня вы с этим ароматом, во-первых, они и вам подняли настроение, и вы уже идете с таким посылом в мир, да. Так, Гульнас пишет, если надо э, разбодрить себя на работе, да, если работа связана с общением, с людьми, на выходной день с друзьями, энерджайзер, угу. да, то есть аромат, энерджайзер, все верно. Ну и я тоже вот еще как бы дополню, он, он универсален. Он универсален, я считаю, для поднятия настроения в офис можно, э, с подругами, с друзьями для встречи, да, то есть очень такой универсальный аромат. И то, что в рекламе написано, что это весенние ароматы, тут можно поспорить. Аромат можно... Он универсален. Его можно в любое время года, все правильно вы написали, и под любую задачу. Так, ну что ж, с мужским Мелани мы познакомились, отставляем его в сторонку. Делаем глоток воды. Для чего это делаем, я вначале говорила. То есть мы омыли свои нюхательные рецепторы. Обоняние омыли. И будем знакомиться со следующим ароматом. С женским Мелани. Также наносим. Так, шапочку снимаем. Крышечку открываем. Так, Гульнас дополнила. Весну с этим ароматом можно сделать в любой день. Это точно. Так, наносим женский Мелани. Посмотрите, даже он по цвету какой, да, уже предвкушает нас. Что, наверное, он будет, я так предполагаю, по цвету очень взрывной. Ну, сейчас послушаем. Также даем спирту немножечко. Улетучится, чтобы не обжечь свои нюхательные рецепторы спиртом, чтобы он нам не дал в нос. Шапочки, да, клевые шапочки. Меняем сезон, меняем ароматы. Шапочки, парфюм тоже оделся, как и мы. Так. Ну что ж, начинаем слушать. И также по такому же принципу э, пишем, э, ну, как минимум, три прилагательных. Вдыхаем. И с чем ассоциируется, да, какой это аромат? Какой он? Какой он, по, может быть, по цвету, по насыщенности, по образу? Так, Оля пишет. Солнечный, радостный, пушистый. Угу. Спасибо, Оля. Так, жду следующих эпитетов. Что рисуется? Какой он? Какой он по весомости, какой он по настроению, по цвету, может быть? Какой это аромат для вас? <свеский> так. Вот не могу назвать по имени <свеский> Соболек. Как вас зовут? Напишите. Сочный, яркий, заметный. Угу. Гульнас пишет молодой, оптимистичный, радостный. Угу. Спасибо, девочки. Элла, объемный, насыщенный, теплый. Дануточка пишет легкий, оранжевый, сочный. Угу. Наталья, вот очень приятно. Наталья, меня зовут Елена Степаненко, если кто еще вначале не услышал. Я парфюмерный стилист, и сегодня продолжение парфюмерного марафона от Академии парфюмерного бизнеса Идрисовой Гульназ. И мы разбираем парные ароматы от Ламбре из серии Family Look. Что такое Family Look? Это ароматы для него и для нее. Это дополнение друг друга. И сейчас мы слушаем женский аромат Мелани. Так, у меня тоже оранжевый, Данута Гульнас. Так, ну и <смех> я скажу свои пикеты Для меня он беззаботный, радостный, сияющий, светлый, нежный, сладкий. М -м -м, какая девушка? Какая девушка вам представляется? Пишем э, свои эмоции. Очень позитивная парочка, да, да, да, да, Гульнас, все верно. Очень позитивная парочка. Какая девушка? Или, может быть, это женщина? Или, может быть, это дама в возрасте? Как она выглядит? Во что она одета? Оранжевая дынька. Угу. Задорно, молодая душой, заряжает позитивом. Здорово. Здорово, девочки, смотрите. Когда нам предлагает реклама что-то, да, описание какого-либо аромата, то мы уже как бы... Ну, ожидаем от рекламы вот что в рекламе сказали то мы должны воспринимать а когда мы слушаем сами аромат учитесь слушать аромат и через образы да вот именно вот вот вот эти три составляющих какой аромат для кого для какого образа вы слышите аромат и куда его можно надеть тогда вы любой аромат Независимо, как он называется, от какой он фирмы, от какого он бренда, вы будете его ощущать и слышать так, как он на самом деле звучит, как его задумал парфюмер. И вот Оля пишет нам, эта девушка задорно, она молодая душой, заряжает позитивом. А, да, ты уже прочитала, Ольга. Так, Элла пишет нам: веселая, милая, соблазнительная. Да-да-да, вот она такая. Мелани, вумен от Ламбре. Так, жду дальше. Гульнас пишет оптимистка, легкая на подъем, женственная. Наталья, звонкая, увлекательная девчонка, оптимистка. Угу. Вот вы все пишете э, девчонка, молодая, позитивная. А что, женщина в возрасте? Нельзя этот аромат, как вы считаете? Мне кажется, когда женщина, сейчас я перехожу на то, куда его надеть и в каких случаях, да, когда женщина бизнес-вумен, ей можно пользоваться этим ароматом? Как вы это считаете? Так, Светлана пишет, легкая на подъем, дарит радость, позитив, излучает счастье. Здорово. Женщина в возрасте может пользоваться таким ароматом? Жду от вас ответов. Аромат без возраста света. Спасибо. То есть, да, когда женщина, например, бизнес-леди, она целый день решает какие-то важные задачи, да, ей нужно, может быть, вечером ну, расслабиться, да? Можно, правильно, Гульнас, когда надо. Так, немножечко ушло у меня. Когда надо расслабиться и отрешиться от всех забот. Все верно. Все верно. Это аромат. Омолаживает, точно. Придать настроение всем по возрасту, чтобы разгрузить голову, Наталья пишет. Все верно. Также его можно наоборот с утра, да, если, например, встали пасмурная погода, депрессия, неохота вообще идти на работу, такое настроение. Нанесите этот аромат. И он как лампочка вас взбодрит, развеселит поднимет вам настроение. То есть аромат, переходим, да, куда его можно надеть, в каких случаях, пишите мне. Напишите еще вот, да, когда и куда можно надеть, в какое время года. Утренний, да, в отпуск тоже, тоже, да, здорово. То есть универсальный аромат, аромат настроения, да, мы так, ну, как бы... Завершим на, на этом, наверное, да, описание, что когда в паре эти ароматы, посмотрите они, даже вот, ну, если посмотреть на маркетинговый ход, да, то такие веселенькие коробочки нам предлагают. И по цвету даже вот они такие, мужской такой, ну, более спокойный, более такой элегантный, да, и девочка такая оранжевая. На море хочу, на море. <с> гульнас, здорово, летний, весенний. Ну, и опять же, смотрите: когда мы э, слушаем через образы, да, у нас рисуется картинка, и когда мы нанесли этот аромат, э, это называется понятие релакса, да. То есть, вот гульнас сейчас вдруг захотела на море. И, пожалуйста, мы находимся в данном моменте там, где мы находимся. Мы не можем сейчас попасть на море, да. Ну, по обстоятельствам своим нам нужно работать, отпуск еще далеко. Поэтому наносим на себя аромат, можно сказать, якорный, да? ну, такой, который нас уносит в лето, настроение поднимает. Если на улице уже зима, снег и пасмурно, может быть холодно, то мы, нанося этот аромат, как бы оказываемся там, где мы хотим. Может быть, на море, может быть, вот в фруктовом саду каком-то, да, где среди нас фрукты. И вот именно вот эта вот, вот эта пара, они очень друг друга дополняют. Если мужчина и женщина, девушка и парень будут в унисон ходить в этих ароматах, они очень такие, как бы, ну, дополнять будут друг друга. Они жизнерадостные энергичные все верно А мы можем нам не нужно ждать отпуск наносим ароматы и переносимся мысленно туда куда хотим в отпуск в лето в весну поэтому ароматы я всегда говорю ароматы нам в помощь это настроение это эмоции Вместе звучат красиво, да, если вот их соединить еще вместе, да, можно, это еще такое одно понятие, спасибо, Света подсказала, на мысль меня навела, есть такое еще понятие лейринг, это когда ароматы наслаиваем друг на друга, да, и еще как бы будет звучание красивое. Сначала можно нанести, так как мы нанесли на два тестера, их можно соединить, вот так вот, да, и послушать. М -м -м, это сказка. То есть одно целое, одно вот такое вот целое мужское с женским дополнение. Вот. То есть это пара энергичных, жизнерадостных людей, которые спешат насладиться каждым днем этой жизни. Да? Волшебный сад, где растут спелые тропические фрукты, стал вдохновением для создания вот этого дуэта. И женщины и мужчина Мелани наполнены позитивом, неисчерпаемой энергией и любовью к жизни. Идеальная композиция для тех, кто с нетерпением ждет нового восхода Солнца. И пусть за окошком пасмурно. Но ароматы Мелани помогут вам быть жизнерадостными, любить. Этот мир, себя, поднимать настроение, как они замечательно дополняют друг друга, Элла, да, это здорово. Спасибо, друзья, вам за сегодняшний эфир, что вы пришли сегодня на этот эфир. Парфюмерный марафон, я думаю, на этом не закончится. Мы будем дальше вас знакомить с нашими парными ароматами, так как в компании «Ламбре» очень много таких красивых парных ароматов, у каждого своя задача. Сегодня мы познакомились с одной из такой композиции, это Мелани, да, мужской и женский. Спасибо вам за ваши образы, за вашу поддержку. Солнышко во флаконе, это точно. Рекомендую, если вы хотите вернуться в лето. Спасибо вам огромное. На этом эфир я буду завершать. Ждем вас на следующих наших эфирах. И хорошего вам настроения солнечного. Пока-пока, сердечко вам. Я вас люблю. Спасибо, Лена, спасибо вам, друзья, всего хорошего, пока-пока, до новых встреч!